А вы знали, что по размерам Россия равна своей планете? Нет? Что ж, садитесь поудобнее, сейчас я вам все расскажу. В состав Российской Федерации входят 22 республики, 3 города федерального значения, 9 краев, 1 автономная область, 46 областей, в том числе и моя родная Новосибирская область и 4 автономных округа а общая площадь Российской Федерации составляет около 17 миллионов 100 тысяч квадратных километров, а общая площадь Плутона равна приблизительно 17 миллионам 700 тысячам квадратных километров, что всего-навсего на 600 тысяч квадратных километров больше, чем общая площадь России. Кстати... Вот вам еще парочка актов о Плутоне. Плутон не является планетой. Сейчас объясню почему. Дело в том, что на протяжении 76 лет с момента открытия Плутон считался девятой планетой Солнечной системы, пока в 2006 году, текст, в этот год родился, не был переведен в категорию карликовых планет. В 1930 году случилось то, что потрясло весь мир. Астроном Клайд Томбо открыл Плутон, находясь в обсерватории Лоуэлла. Здесь нужна предыстория. В 1906 году основатель обсерватории Персиваль Лоуэлл запустил проект по поиску планеты X, так он называл гипотетическую девятую планету Солнечной системы, которая, по его мнению, влияла на орбиты Урана до Нептуна. В 1916 году Ловел, так и не обнаружив Планету Х. Однако поиски таинственной планеты продолжались вплоть до 18 февраля 1930 года, когда Клайд Томба наконец-то нашел Плутон. Пожалуйста, подпишитесь на этот YouTube канал, на мой телеграм-канал и страничку ВКонтакте. Также посмотрите это видео о пяти фактах о США.